Здравия всем здравым и на пороге здравости, тепла, света, справедливости, радости, веселья в ваших жилищах и места ваших проживаний, в ваших весях, круголетие, полетия, вселетие. У нас сегодня с утра было солнышко, сегодня третье у нас июня или мая, тепло, хорошо, было солнце, мы сходили на рынок. Магазин, киви-колбаски купили, но скупились, в общем, бананчиков сейчас засниму. А вот тут начали прилетать облака, тучи, и все, понагоняло, вот тут такое стало. Солнце убрали. Ну, ничего. Сейчас мы их поразгоняем, и все будет хорошо. Вот бананчики купила по 50 рублей у нас такие вот которые немножко уже ну что делать так что порадую мальчишек своих бананчиками это не всегда я такое это вот маленькие я еще ни разу их не ела не знаю что там за маленькие какие-то бананчики вот так вот вот, гляньте, какой этот терен. Уже вкусный становится. Уже два раза были заморозки. Так, на, на почве, в воздухе. Ну, виноград пока хороший, не померз ничего. Вот так вот. Ну и все, пока-пока.